Всем привет! Прямо сейчас предлагаю вспомнить о тех моментах, которые реально подталкивают нас играть в Warface и часто даже не замечать, как быстро пролетает время. Разумеется, для меня, я уверен, также и для многих это повышение нового уровня и, конечно же, получение самых желанных достижений. Разумеется, сегодня в видео об этом и пойдет речь. но ну, а ближе к концу я покажу, что же было в той самой коробочке за App 89 ранга. Итак, друзья, предлагаю начать с того самого новогоднего достижения, которое я мог получить еще в прошлом году, но набил только недавно. Казалось бы, что может быть проще, чем набить какую-то тысячу фрагов из новогоднего оружия? Кстати, напишите, набили ли вы уже такой красный шарик. Но ну, а я пока что продолжаю показывать какие-то особо неприметные значки, к примеру, ночной охотник, убить тысячу фрагов в режиме выживания, играя за снайпера. Далее перейдем к чему-то более интересному. А вот и тот самый двухсотый фражик побежал, за который значок получаю. По подарок из Италии, убить 200 врагов в пвп из новогодней береты М9. По мне так это самый прикольный значок из новогодней серии. Ну Но а пока я проходил Припять с ложку, вот такое вот достижение получил 5000 очков здоровья, всего лишь восстановить надо было. А теперь давайте вспомним тот самый видосик, где я сломал до 1% секса у катану, вот кстати то самое место где я этим занимался, за одно достижение заработал измельчитель, убить всего лишь полторы тысячи зомби в ближнем бою. Да уж прикольное было время до новогоднего обновления Когда опасный эксперимент еще был Я надеюсь его еще вернут И вы тоже сможете набить вот такой вот значок Очищение огнем 33 раза убить пятерых зомби одной гранаты И кстати это еще не все У этого значка конечно есть продолжение Но уже золотой значок Вот таким образом я его набивал И на третьей гранате взрывался Уже вместе с зомбаками Сейчас посмотрите как я его получил Полное уничтожение, и это уже значок за 99 таких взрывов. А вот и тот самый золотой фабарм престиж, который достался мне по одному из заданий абсолютной власти, ну и конечно нашивочка за него. Но скажу вам самое интересное даже не это. Я подгадал такой момент, когда остается собрать всего лишь один жетон на выживание, и я получаю коллекционер костей, то есть 2500 жетонов в режиме выживания. Следующий золотой дробовик, который есть у меня уже навсегда, это золотой винчестер, и я был просто обязан его набить. И да, это та самая нашивка с рукой терминатора. Ну а теперь настало время перейти, наверное, к самым скрытым достижениям о существовании, которых порой даже не догадываешься. День независимости Польши, убить 1918 врагов из МСБС Радон и в том числе и Сиксаура. Ну и сразу же следующий подобный значок, День памяти Яна Гуса. Каких-то 1415 врагов из ЦЗшки, ну и конечно двух версий Скорпиона. А что бы вы думали можно получить, стрельнув по мишеньке на проезжающем мимо автобусе? Да уж, это одно из секретных достижений последний звонок на спецоперации при. И, кстати, после слива очередной провки, той самой спецоперации, я все-таки получаю 89 ранг. Сейчас увидите, что же было в коробочке за ап. Ну все, я думаю, лайк ты уже поставил. И сейчас у тебя есть время сделать мне маленький новогодний подарок. Просто подписаться на мой канал.